Дорогие друзья, сегодня решили зайти в лес, так на пять минут посмотреть, есть ли там грибы. Ну вот уже первый грибок. Сейчас О, Лена посмотрят посмотрит. Червивый, не червивый. Меня... А это что-то дуньку нашла какую-то? Дунь? Да, дуньку выкинет пока. Сегодня петьку взяли, маленькая ведерка. Ну так, зайти посмотреть, есть грибы Давай или нет. Вот такой под березочки. Да. Ну сухо в лесу, ребят, сухо. Очень сухо. Он так. даже весь сам сухой. Ну, вроде не червивый Где тут грибовый? О, он нормальный Хочется, конечно, белых, но еще рано для белых Надо ближе к дождям Да еще грибочек нашли Похоже на белый Сейчас жена отрежет Да, белый Белый вот Такой грибок, такой грибок? червивы немножко ножку может взять на, так еще очередной третий грибок похож на белый Ой, сейчас я подснимаю вам мы уже большие мы чуть пораньше бы мы приехали дня два три до червивый а ножка тоже червивый Немножко нормально? Да. Так что грибы есть в высу. Мы вообще вот рядышком с дома, недалеко от дома. Ходим. Что тут гуляем сколько? Ну, минут 10 уже. Три гриба. Петька, как покажи, покажи. Ой, какой подберезочек. Давай, связай. Как? Нормально, ложи. Нормальный. Нормально. Да? Повезло. Повезло, да. Один пошло. Так, ребяточки, смотрите, какие грибочки нашли. Федя нашел, давай, Зайчик, слезай нормально Ты третий, видишь, маленький? Только-только еще пошли И червивый уже Ну, еще нет Не до конца Ну, сухо в лесу, сухо, ребят Дождей бы побольше Что, кусают? Да Нет. Меня. меня кусают И тебя Опадают. Угу. Какие-то близкие. Я его даже не заметил, Федька заметил. Я сам вот такой есть, а ребят, красивый. Они выпьют, кровь, На деревья выросли. Вот такие грибочки. Вау. Как он называется, ребят, напишите Просто в комментариях, что забываю. Ты их не видел. Я в лесу хорошо, хоть не жарко. Вон ребят Думал гриб, гриб Где? Вот. А, Ну засох уже Дожди, нету, сухо Дай. Э, его... Ну ладно, мы тут срежем Подберезовик нашли, вон срезай Он какой подберезовик Вон еще один стоит, два подберезовика Давай вот этот срезай На суп пойдет ага. И вон он еще, вон видишь стоит yeah. А вон, впереди Дальше, иди, иди Соня uh -huh. yeah. yeah. Давай. Давай, ложи Все, бери свое ведро Что-то я сегодня больше всех нашел Все больше? Так Может Всего? быть где-то еще рядом быть Смотри какая нашла красавица Под березок. Мы там тоже два нашли Сейчас Ты под березовик Наверное время под березовиков Белые что? еще вот червивые что-то 2. А нет, и да. Вот там еще. Да, да, да, да. Это подгрезок. Да. Черезвивый. Да. А он те маленькие. Там а, это поганки там вообще. Там а вот это? Что? Поганки, наверное, да? Да, поганки. Вот поганки пошли. Что-то не было поганок. Там двух же так. А это кто? Где? По березовый. Ау. Червивый, ножка что? Только... Ножку бери. Тоже червивые. Все червивые. Дождей нету. Засуха. Тут кто тут? А вон там что-то за грибы какие-то стоят Паганки, наверное Да, поганки Вон сколько поганок Ого, какой дерево А вот под березы пересрезай Посмотрим, червиво вон там нет Ну он стоял, клумбал Немножко ну, блять. Не да нет Хороший? Удобно угу. ну, да, да в принципе О. Так, как нам пройти через дерево Мы с тобой ходить не Ой, ну-ка, что там, бахрама? Паганка, скорее всего, ну-ка, отреве. Что ты такое, двинь. Паганка. Ой, Федь, смотри, какой грибок. Срезай, давай быстрее. Вон, ребят. У... Ложи! И поганый! Угу. Фу! Повезло! Да? Это из коктейра? Нет, это поганки тут. Поганки. Это И тоже поганки. Много поганок? Угу. А? Листички Да, не а листички. Угу. Аккуратнее через этот, мы просыпли Да. Ой, дырка! Ой, нашли прямо перед деревом зай. вот вроде где-то тут мы белые собирали вот это дерево упавшее только на той стороне мы были за деревом надо обойти там посмотреть поганка Нет, под, под березочек, связай, вот так, вот. Да, под березочек, да, да, ага. пока никого больше нету, вон еще один, ребят под березочек, так и уже на картошку Где? наберем, Федя, не надо даже трогать, они на дереве растут, значит поганки вот да? ну. М -м -м. Срезай. Ты, Слышь ты? Ты как разговариваешь? Во. Давай срезай. Меньше разговоров, больше дела. Поехали. Да, как? Ты... как может быть поезды? Ну, рядом поезд проходит. А что у за... тебя рот закрывается? Закрывается когда-нибудь рот? Ты я уже устал. Нет, Может, ты с мамой походишь Один пойдет. Я не знаю, как пройти. ты туда. Я вот сюда пойду. А мы да. уже вы. Мы уже вышли. Да. Это пиво. Где? Ну? Давай. Крупилочка, ты, Ну что, больше пока грибов, ребят, нет Так, ну что, ребятушки, такой небольшой был отчет, мини-отчетик, да? Сходили в лес, ну сколько, ну 20-30 Ну 20-30, ну, зашли, да. посмотрели, Если да, разведка была... Ну, лес сухой, ребята, что я могу сказать. Грибы Очень попадаются, сухое. да, в основном эти под березовики. Да. Белые вот маленькие нашли, но они червивые были. Почти все, да? Ну да. Так что, не знаю, может место на другое, ну, где, влаж... на где влажность. Другой. Да, ну мы пока так вышли угу. посмотреть на разведку. Все, ребята, всем пока. Подписывайтесь, кому интересно. Всем пока-пока. Пока. пока. пока.